Алена Лапчук. Здравствуйте, мы из Херсона, мой муж плену российских войск. У нас дома был обыск, его очень сильно избили. Подскажите, чем я ему могу помочь? Представляете, его и на вдохе и выдохе произносите слога «Аспис», «Аспис». Представляет, будто эти слога на нем появляются. И его отпустят и больше не будут мучить. Дальше, представляете его за, после того, когда прочитали «Аспис-Аспис» до вечернего времени, ночью нельзя читать. И читать надо с открытыми глазами. После этого с открытыми глазами произносите «нак-нак» и представляете, будто он стал золотым. И все вокруг подходят вот так, его обнимают и прижимают. И нельзя представлять его лежат, только стоя. Пусть у него все получится.